Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания. Как устроена Вселенная? Новые миры, планеты и звезды, невидимые пространства и черные дыры. Все это наша Вселенная. Простейшие и одноклеточные, кварки, адроны и нейтрино, это тоже все наша Вселенная. Миллиарды галактик и солнечных систем Не может быть, чтобы мы были одни во Вселенной Хотите узнать еще больше? Тогда эта книга для вас Общие сведения о Солнечной системе и о месте планеты Земля в ней Наша Вселенная такая необъятная, неизведанная и прекрасная Что мы знаем о ней? Да в сущности практически ничего. Все наши исследования и убеждения всего лишь предположения. Возможно, мы видим лишь оболочку, доступную нашему глазу. А на самом деле все совершенно иначе. В школе нас учат тому, что Земля вращается вокруг Солнца, как и остальные восемь планет. Однако даже наша Солнечная система устроена намного сложнее. Поэтому, пожалуй, стоит начать с самого начала. С места нашей родной планеты в необъятной Вселенной. Земля вращается не только вокруг Солнца, из-за чего сменяются времена года, но и вокруг своей оси, сменяя день и ночь. Но даже в этой прописной истине не все так просто. Земля вращается вокруг Солнца не ровно 365 дней, а 365 суток 25 минут — и 9 секунд. И этот остаток 25 минут и 9 секунд стал причиной введения високосного года, поскольку за 4 года этот остаток образует целые сутки. Так появилось 29 февраля. Интересный факт. Многие народы когда-то использовали лунный календарь. Так в месяце было 28 дней а самих месяцев было ровно 13. Ориентироваться по Луне было весьма удобно. Возрастающая Луна – начало месяца, полнолуние – середина месяца, а убывание – конец месяца. Но позже от этого отказались, поскольку число 13 укоренилось в фольклоре как «несчастливое», а затем христианство и вовсе наложило черную печать на него – поскольку это число обозначало количество чертей в каждом кругу ада. Отсюда и пошло выражение «чертова дюжина». Также лунный календарь, несмотря на свое якобы очевидное удобство, ведь месяц длился ровно четыре недели, имел свой недостаток. Год был равен только 364 дням, так накапливалось еще больше лишнего времени. В итоге получается, что за 34 года лунного календаря накапливается один лишний год. Сначала календарь продлили до 29 в коротком и 30 дней в длинном месяце, но позже и вовсе отказались от этой идеи. Итак, возвращаясь к основной теме, Земля – самая тяжелая по массе и плотности планета так называемой земной группы, которую входят кроме Земли Меркурий, Венера и Марс. Их также называют внутренними планетами, поскольку с одной стороны располагается гигант Солнца, а с другой окружены газовыми планетами-гигантами Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. Также Земля вращается по прецессионной оси. Слово «прецессия» звучит страшно, но на самом деле это простейшее физическое явление – которые мы довольно часто наблюдаем в быту. Например, если запустить волчок, то сначала он крутится идеально ровно, а со временем начинает замедляться, раскачиваясь из стороны в сторону, и движется по спирали. Это явление и называется прецессия. Поскольку в космосе действуют другие законы тяготения, прецессия Земли зависит от притяжения Солнца и Луны, которые раскачивают ее ось. Касательно нашей планеты, это физическое явление называют по-другому. Предварение равноденств.